Сегодня мы снимаем репортаж из обновленных лужников. Никуда, Кто забил? Давай. Давай забил? С минимальным перевесом выиграет сборная России! Первые 30 минут матча прошли. На трибунах тишина, на поле тишина. Друзья, всем привет! Вы долгое время спрашивали, где мы пропадали, но мы готовили для вас небольшой сюрприз. И сегодня мы снимаем репортаж из обновленных лужников. Где буквально через час сойдутся сборные России и Аргентины. Через минут 30 эта арена будет полностью заполнена. На время своего существования большая спортивная арена видела много различных мероприятий, среди которых Олимпиады 1980 -го года, финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы, турниры, которые раньше носил название Куба ПФА, а в 2018 году здесь пройдет финал Чемпионата мира. Но главным событием для всех российских болельщиков является матч России-Англии 2007 года, который состоялся ровно 10 лет назад. Матч России Англии 2007 года стал в том числе отправной точкой для русского фанатизма. На трибуне Ц, которая находится за моей спиной, мы развернули огромный баннер. На тот момент самый большой баннер в Европе. Перед игрой пообщаемся с болельщиками, узнаем их мнение по поводу сегодняшнего матча и помнят ли они, как закончился матч России Англии 2007 года. Парни, два вопроса есть к вам. Задаем болельщикам, как сегодняшняя игра закончится. Хорошей игрой и будет боевая ничья. А кто нас забьет? Забьет, конечно же, Алексей Миранчук. А -а -а. Интересно, за кого вы болеете. Ваш прогноз? Мы считаем, что А с каким счетом? Ну, хотя бы 1-0. Наш победят результативно. А счет? С минимальным перевесом выиграет сборная России! В 2007 году с Англией как сыграли? 3-1, 3-2. Нет, а ваш прогноз не был? Не помню, забыл, лет забил Павличенко 2-1 оба да, года Павличенко да. Все, хорошей игры вам, спасибо. спасибо! Удачи! Как закончилась игра в 2007 году против сборной Англии? 3-1 Почему все думают, что 3-1? 2-1 Павличенко 3 2-1 Павличенко сделал Павличенко в финальсе да. и... Мы да, надеемся Когда бы он успел С нами Тимофей, юный болельщик сборной России Тимофей, скажи, пожалуйста, как сегодняшний матч закончится? Россия победит. А с каким счетом? 1-0. А кто забьет? Мы. 10 лет назад сборная России играла со сборной Англии. Помните этот матч? А как закончился? Да, 2-1. Кто забил? Небольшой опрос возле стадиона. Как закончится матч 10-летней давности против сборной Англии? Никто не угадал. 3-1-1-0-7 называют счета. 2-1. Роман Куличенко сделал дубль. Тогда мы попали на чемпионат Европы. Интересно, как закончится сегодняшняя игра? Пойдем на стадион. игра игры осталось всего 10 минут. И совсем скоро вы узнаете, что болельщики сборной России приготовили для вас. Друзья, заполнены до отказа лучники. Ну, по первым пяти минутам конечно, шиза, Болельщики отвыкли болеть за сборную, например, как это было там 10 или даже 5 лет назад. Но сейчас они такая интересная тема с помощью мобильных телефонов подсвечивают вместе. Это подсвечивают дорогу на четверг мира. Подсвечивают все. Выдашь нас К концу второй тайм. Василий, что скажешь? Сборной вот могла бы сыграть, конечно, и получше, но сыграла, наверное, свою силу на данный момент. Посмотрим, что будет на чемпионате мира. Не негодуют болельщики сборной России. Аргентинцы держат мяч очень долго. Вообще, что стоит отметить, чем болельщики сборной России занимались в игру. Они фоткали либо себя, либо зачем-то приближали и фоткали Лионеля Месси. Потому что не знаю, зачем эти фотографии им понадобятся, но... Ни о какой активной поддержке, к сожалению, за исключениями полутора, наверное, сектора речи нет. Шанаса крутые ружники. Я очень рад, что вернулся сюда спустя годы. И, возможно. И отмечу обязательно, конечно, Дениса Глушакова. Денис бил, Денис отнимал, Денис съзидал, обострял. Денис, ты лучший. Всем удачи. Смотрите, Смотрите на. Смотрите, конечно, дневник фанатов. Мы стараемся вести трансляцию с других матчей Спортной России, которые ожидают нас в 2018 году. Ну а на сегодня все впереди Спартак. Спасибо, что смотрели его. Всем пока.